Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана, и сегодня у нас обзор крутых покупочек из FixPrice. Начинаем! Первую покупку, которую не терпится, девчонки, протестировать, это вот такая зубная щетка. У меня ребенок давно просит электрическую, почему бы не взять, потестить в Фикси. Я цены вам буду все подписывать вот тут в уголочке. Для нее нужны батарейки формата 2А, по-моему, Да. И она у нас идет аж с двумя насадками, с классической, с вот такой вот кругленькой. Безумно интересно. Еще бы вскрыть ее. Угу. Вот так она выглядит. И здесь поворотный механизм. Я так понимаю, чтобы она работала, потому что написано Open Off On. Давайте сделаем Open. Open не делается. А, вот делается и тут одна получается, что ли, батарейка, девчонки? Вот, смотрите, разъем под батарейку, пальчиковую возьмем, давайте, да? Так, где у нас плюс, где минус? Да, Догадайся, мол, сама. Попробуем сначала так. Ой, как туго-то. Не жужжит. Неправильно, наверное, вставила. Так, попробуем наоборот. Да ну, так туго вставляется, девчонки, это вообще капец какой-то. Господи! Вы слышите это? Но вот эти частички, они не вращаются. То есть она просто вибрирует. Но вибрирует сильно, капец. Прям прям сильно. Серьезно. Вау! Вау! Это получается, смотрите, вот эта штука должна попасть на вот эту вот желтенькую, и тогда получается у нас будет он. То есть она у нас включится. Ой, ну вообще. Давайте потестим вторую насадку. Она выглядит вот так стандартная, да? В принципе, щетинки нормальные, вы знаете. У меня уралби такая. Щетинки нормальные. Не сворочить бы теперь. Ребенок мне этого не простит. О, все, она просто достается. Смотрите, вот так вот насаживается. Так, и вторая. Поехали. Плотненько одели. Ну, вибрирует сильно. Надеюсь, ребенку понравится ей чистить. Ну, ничего при, Прикольно. Зачем, правда, эта вибрация нужна? Не знаю, каким образом она усиливает или улучшает чистку ваших зубов. Я не могу это понять. Ну, посмотрим. Ладно, она просила такую щетку. Пусть пока пользуется такой. Ух ты, елки. Наденем эту насадку. В общем, ничего себе. Щеточка, вы знаете, неплохая. Посмотрим. Поднести. Не могла пройти мимо новинок от фитокосметик косметик у нас появились фикси, шампуни и бальзамы. А в нашем фикс-прайсе был представлен только один вид шампуни один вид бальзама, к сожалению, хотя я видела уже а, на обзорах у девчонок, что несколько видов есть. Значит, я взяла... Он без волосопробенов, ничего себе, 100% натуральный, укрепляющий от перхоти. Другого не было, девчонки, а протестить хочется сил нет. Для всех типов волос диктярный, с маслом можжевельника можжевельник и шалфеем. Эксклюзивная рецептура на основе мыльных орехов. Буду пробовать. Обязательно помоем голову в ближайшее время. Укрепляющий от перхоти. Ну пусть будет так. Здесь 270 мл. Пахнет лопухом правда травами какими-то пахнет никакой косметии орехи чувствую может быть это есть вот этот можжевельник я не знаю никак никогда не чувствовал как он пахнет натуральный но пахнет травами прям действительно какого он цвета -то? ой он такой темный он прям дегтярный правда девчонки смотрите я надеюсь он на волосах то на моих сейчас цвет не будет оставлять искренне Смотрите, пену на, раке, на руке даже не создает. Может, правда, без ЛС парабенов? Запах очень натуральный. Прям вот натуральнее некуда, серьезно. Ну, мне вообще все, что я пробовала, от фитокосметик нравится безумно. Я надеюсь, что и этот продукт не оставит, так сказать, равнодушным. Надо все это дело стереть теперь. И бальзам. Бальзам у нас был только активный рост укрепления для всех типов волос, пивные дрожжи, шишками хмеля и солодом. О, как! А он как у нас пахнет. Похоже, кстати. Но чувствую еще какие-то как цветочки, что ли, девчонки. То есть какая-то парфюмерная композиция здесь уже присутствует. Он беленький обычно. Смотрите, довольно густой. Довольно густой. Но тоже травки какие-то, но есть косметическая тушка уже. Здесь не написано. А, написано, да, тоже без СЛС и парабенов. Но интересно, буду тестить, девчонки, шампуни кончаются быстро, поэтому в ближайшем обзоре пустых баночек обязательно вам расскажу свой отзыв. И в инстаграм, как по помою голову, первые впечатления обязательно тоже опубликую и напишу. Поэтому, если не подписаны на мой инстаграм, проходите, ссылка всегда внизу в инфобоксе. Взяли вот такие вот краски акварель. Здесь у нас 12 цветов ребенку. Там были разные расцветки, тоже как бы вот упаковка одна, но цвета внутри разные. Они идут без кисточки, такие яркие, красивые. Тут у нас все краски по позаканчиваются что-то и взяли к ним кисти вот такие кисточки здесь у нас 5 штук три прям какие-то совсем конечно тоненькие две ничего это синтетика ясное дело за такие деньги но дома малевать рисовать пойдет вот так взяла себе бигуди девчонки взяла вот такие бигуди было у меня их раньше много все куда-то порастерялись, растерялись выкидывала здесь у нас сколько штук Раз, два, три, четыре, десять. Десять штук. Удобная, кстати, упаковочка. Вот за это им спасибо, потому что они у меня всегда теряются, валяются неизвестно где. Хочу накручивать свои волосы на них и посмотреть, что из этого будет получаться. Да? Вот таким образом они работают. Потом раскручиваем, и получается небрежная волна. На коротких волосах, мне кажется, вот этими штуками очень удобно делать такие процедуры. Попробую обязательно, девчонки, как-нибудь после очередной накрутки сниму какое-нибудь видео. Что у меня получится, не знаю. Но вот захотелось, захотелось жидкость вот. для снятия лака взяла себе так сейчас гель-лак не нашу восстанавливаю ногти а пользуюсь различными базами укрепляющими там от faberlic фикс я вам в предыдущем видео показывала взяла покрытие восстанавливающее поэтому взяла вот такой вот э, вот такую жидкость для снятия лака укрепляющую экстра укрепление защита масло макадамии виноградной косточки витамин е 250 миллилитров за шикарные деньги просто ой о, зачем я это сделала фу запах ядерный конечно Ну ничего девчонки попробуют уже или в инстаграм напишу пост или потом расскажу о господи взяла еще За... вот такие хлебцы девчонки протестить в прошлом видео я вам показывала другой формат эти у нас от секрет здоровья 100 процентов натуральный продукт КБЖУ, интересно посмотреть 303 322 калории на 100 грамм но это нормально здесь в пачке у нас мне кажется грамм 100 как раз если в той большой у меня было 150, здесь грамм 100. Те мне понравились. Сейчас вот эти попробуем. Они поменьше, поуже. Ну, нормальные, но те лучше, которые в прошлом видео показывала, они лучше, девчонки. Эти прям как-то не очень. А они со трубями, потому что, да. Мука пшеничная, ржаная, обдирная, соль поваренная, пищевая. Зачем вы соль-то сюда пихаете? Вода, питьевая, отруби. Состав хороший, но те лучше, приятнее. Хотя тоже ничего. С медом, с творогом. Там даже написано рецептики, как делать вкусный завтрак. Взяла, девчонки, скраб для тела. Лифтинг-эффект кофейный, омолаживающий с кофейным жмыхом и сливками. Тоже фитокосметик. Люблю эту марку. Брала уже неоднократно, но на кофейный никогда не попадала. Хорошо, что он был в этот раз. С травами мне очень понравился. Я пробовала его на лицо. Могу смело советовать. Он классный. Фитокосметик вообще молодцы. Ой, как пахнет божественно кофейком, свежемолотым прям. Здесь очень много частиц и мало геля, за это я и люблю эти скрабы. И расход у них, из за того, что много частиц, не такой большой, кажется, вроде баночка маленькая, а нет, хватает надолго. Люблю эти скрабы, замечательно скрабируют, шлифуют кожу, обожаю. Кто не пробовал, еще очень советую присмотреться. И еще Аня. одна новиночка, девчонки, появилась Коза Дереза. Там есть, по-моему, и шампуни. И маски, если мне память не изменяет, я взяла потестить густое масло для волос, горчичное. Вот так она выглядит, баночка, прям так, знаете, по-домашнему, по-деревенски, с настоем лопуха, шалфеем и коллагеном. Но ну, это вообще класс, прям... Очень хочется попробовать. Через 3-5 минут смойте водой. Но я так не делаю. Я и густое масло от фитокосметик наношу на подольше, под шапочку. А если еще погреть, то эффект ламинирования да феном. Поэтому я буду держать, конечно, подольше. Здесь 175 грамм. И оно, насколько я помню, дороже, чем густое масло от фитокосметик. И давайте с вами откроем, конечно же, и посмотрим, что оно из себя представляет. Тут все так прям, банка вся запечатана целиком. Состав еще интересно. Состав у нас тут на латыни. Но на первом месте, девчонки, настой облепихи, настой лопуха на втором, потом масло миндаля, масло горчицы, софлоровое масло, масло жажаба, экстракт липа, молочные протеины, экстракт козьего молока, экстракт шалфея, коллаген, глицерин. И дальше уже без перевода пошла, наверное, небольшая какая-то химии, я так думаю. Ациды, оциды. В конце, в самом, в самом начале у нас экстракты. Представляете, какая находка вообще. О, верхушечка снялась, вот это вот осталось. Такая крышечка. Коза-дереза. Ничего не зафольгировано. Косметическая душка цветочная и травы, чувствую. Чувствую лопух. Выглядит как густое масло от фитокосметик. Вот прям густое. Ой, оно даже еще... Оно жирнее, девчонки. Оно жирнее, это чувствуется прям вот сразу, чем от фитокосметик. Поэтому для сухих волос, наверное. Но я протестирую тоже обязательно в ближайшее время пост в Инстаграм выложу. Прям жирненькое, оно прям масло. Мне кажется, пожирнее, чем фитокосметик. Пахнет классно. Липу еще чувствую почему-то. Ну так здорово. Такое мягенькое прям. Буду тестить на волосах. Посмотрим, какой будет эффект. Пока нравится очень. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такие покупочки. На этот раз у меня были фикс прайс. Надеюсь, что вам видео понравилось. Если это так, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я вас всех люблю. Целую. До следующих видео.